Добрый день, дорогие друзья! Мы ведем сегодня передачу из города Майами и Янина Балашова, специалист по науке ВАСТУ, которая является наукой гармонизации пространства. Ну, Янина, здравствуйте! Добрый день! Да, что такое все-таки ВАСТУ с точки зрения вот, определения как наука гармонизации пространства, что это означает этими словами? А, ну вот вы прямо таки сказали, вас, то это наука о, о гармонизации пространства для того, чтобы людям жилось комфортно в их домах, в их жилищах, офисах и так далее. Или даже на участке, на собственном. То есть на, это перераспределение энергии таковым образом, чтобы чтобы блокировать негативную энергию и как раз-таки усиливать благоприятные энергии, которые поступают на данный ну, участок или в дом. Гармонизация, гармонизация пространства это и есть, да, да, все вокруг нас, и мы это энергия, и речь идет о том, чтобы не было какого-то там переизбытка или недостатка, да. будем так говорить. Mm -hmm. Ирина, ну, мнение о том, что наука Васту — это и есть китайский фэн-шуй. Это так? Нет, это не так, потому что они сильно очень отличаются, отличия у них есть, много отличий. У них только есть одно совместное — это то, что и та, и другая наука направлены на то, чтобы гармонизировать энергии внутри помещения. Но они, основы у них абсолютно разные. Хорошо, если мы будем говорить о том, что гармонизация пространства ⁇ это, скажем, жилище, персонального жилища. Первый вариант ⁇ мы строим себе это жилище, и мы строим по всем правилам той самой науки. Ну а другой вариант ⁇ мы уже въехали. То жилище, которое было построено, будь то дом или будто квартира. Есть ли разница? Есть разница. А разница есть большая. Если человек еще не купил дом, но уже подбирает себе участок и знает, что такое наука ВАСТу, он находит такого специалиста, приглашает его на участок, и уже специалист ВАСТу сразу определяет, сразу, не сразу, по компасу, определяет все стороны света, определяет, что вокруг дома, каков участок, кто соседи, это все имеет значение, да, какие водоемы текут, в каком направлении они текут, и когда все это определяется, и он рекомендует и говорит, что да, вы этот участок можете взять, потому что он вам принесет э, счастье, процветание в бизнесе, здоровье, благополучие или наоборот, человек, э, специалист в АСТУ посмотрев участок говорит, ни в коем случае его брать нельзя. Или есть золотая середина, когда человек, специалист в АСТУ посмотрев участок говорит, да, здесь есть столько же плюсов, сколько и минусов, но это дает возможность гармонизации э, там, за счет того, что там деревья посадить в неблагоприятном секторе, допустим, для того, чтобы его, чтобы заблокировать, а который сектор благоприятный, наоборот, его почистить. Вот таким вот образом. Что такое неблагоприятный сектор? Что такое благоприятный сектор? А, неблагоприятный сектор это сектор, откуда идут агрессивные энергии сторон света, а благоприятный, когда идут очень благоприятные энергии, или там вот восточный сектор, сектор. например Солнца. Например, неблагоприятный сектор, откуда идут. Агрессивная энергия. Это какой сектор? Это считается южный, юго-западный сектор. Угу. А, еще сектор виду, запада может быть, но он во многом еще очень хорош. Имеется в виду, мы пришли на участок, мы выбираем участок земли. Там нету ничего. Есть Что? Смотрите, мы смотрим, мы, первое, мы сразу обращаем внимание на то, куда, с какой стороны вы входите на этот участок. Если у вас попадает вход на участок на востоке севера или северо-востоке, вы уже можете брать этот участок абсолютно смело, абсолютно смело.